Привет, я Аня, и сегодня, ребята, одна из ваших самых любимых рубрик, которую вы все очень ждете всегда. Смешилки. Для тех, кто не знает, смешилки — это смешные страшилки. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, и ставьте лайк, если вам нравятся такие видео. И поехали. Сегодняшняя страшилка-смешилка называется «Пароль смерть. Для тех, кто впервые смотрит смешилки, я беру страшилки с сайта Призрака.нет и, конечно же, я не просто их читаю, вы все увидите своими глазами. У одной девочки по имени Таня мама работала директором в одной транспортной фирме. У мамы в подчинении работало около ста мужчин-водителей. Мама сама была очень занята, на работе засиживалась допоздна. Поэтому она просила своих работников, чтобы они забирали Таню из школы, а потом довозили до дома и запускали в квартиру. Таня уже привыкла, что ее забирают из школы, водителей на газелях. Иногда это были знакомые, иногда незнакомые. Одноклассники часто смеялись над Таней. Это что, твой новый папа Таня обижалась, потому что у нее никогда не было папы, но не подавала виду. Мама боялась, что когда-нибудь Таня сядет в машину какому-нибудь постороннему человеку, поэтому она придумывала пароли. Она посылала своего работника, говорила ему пароль, например, «Черепаха». Этот пароль посылала Тане на телефон. Водитель подъезжал, говорил пароль. Таня садилась и ехала домой. Пароли каждый день менялись. Но вот как-то раз пришло на телефон слово «Смерть». Таня даже не по себе стала. Но она подумала, что это мама просто так пошутила. Мама пошутила так над дочкой своей. Оделась, вышла из школы, стоит и ждет машину. Подъехал не обычный грузовик-газель, а черный-причерный микроавтобус с надписью «Ритуальные услуги». Таня не знала, что это значит, поэтому не испугалась. Опустилась черное боковое стекло. Из него высунулась страшная рожа. Лицо было какое-то серо-зеленое, глаза покрасневшие, как будто человек долго плакал. На голову был накинут черный капюшон. Самое странное, что девочка а -а -а. не могла понять, мужчина это был а -а -а. или женщина. Смерть! Прохрипел человек. Смерть! Зачем-то повторила Таня. Садись! Таня зашла, и у нее от страха застучало сердце. А потом зубы. По телу пошли мурашки. В салоне стоял длинный черный гроб. Долго ехали куда-то. Таня боялась спросить, куда они едут, но ну, а когда приехали, то оказались на кладбище. Приехали! Прохрипел человек. Таня вышла и оказалась посреди могил. Была зима и темнела рано. Солнце только что зашло, и как-то сразу все вокруг страшно почернело. Машина уехала. Таня не знала, что ей делать. Она достала телефон, но он уже успел разрядиться. Где-то недалеко страшно выла собака или волк. Вдруг среди деревьев зажегся огонек. Таня увидела, что недалеко стоит двухэтажный черный дом. Делать нечего, пришлось идти туда. Таня постучала в дверь, но никто ей не ответил. Она толкнула дверь, та была не заперта. Таня поняла, что оказалось в магазине всяких кладбищенских товаров. Вокруг были гробы, венки, памятники, цветы. Людей не было. Таня поднялась по лестнице на второй этаж. Там была кухня, маленькая комната с телевизором, две спальни. Людей не было. Внизу кто-то закашлял. Таня страшно перепугалась и спряталась под койку. Кто-то поднялся по лестнице. Таня увидела ужасно толстые ноги. Человек лег на койку. Почему койка, а не кровать? Ладно. Пружины прогнулись до самого пола. И этот человек раздавил Таню. Nasılsın <gülüyor> işte? <gülüyor> человек был Смотритель кладбища, который жил прямо здесь же. Он был огромного роста и очень толстый. У него тоже была дочка, которая училась в соседней с Таней школе. Смотритель послал своего работника забрать девочку из школы, но тот перепутал и забрал не ту девочку. Сейчас все объяснится, ребят. Накануне Смотритель кладбища и Танина мама смотрели один и тот же сериал. Вот так все просто. Там был пароль СМЕРТЬ. Вот поэтому они придумали одинаковые пароли. Сейчас будет самое интересное. Смотритель, потом долго извинялся и похоронил Таню бесплатно, раз уж он так накосячил. Да. Кстати, на моих других каналах тоже ролики, ссылочки на них я оставлю в описании. Обязательно сходите и посмотрите. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети и увидимся скоро в новых видео. Пока!